Слишком много видео про iOS на канале не бывает. Всем привет, Finder вещает. И сегодня в этом видео мы поговорим с вами о ключевых особенностях iOS 11.1 Beta 3, а также в конце ролика я поведаю вам о действительно крутой фишке, ради которой вы обязаны обновить свои последние устройства, такие как iPhone 6, s iPhone 7 и даже iPhone 8 на данную версию операционной системы, даже несмотря на то, что она находится в режиме активного тестирования. Устраивайтесь поудобнее, полете! Сама цифра 3 в индексе iOS 11.1 бета уже как бы намекает о количестве выведений в данной тестовой версии прошивки. Во-первых, вернули виброотачу при вводе неверного пароля при разблокировке iPhone. Во-вторых, теперь при активации удобного доступа, кто не в курсе, это когда нужно два раза коснуться кнопки Home на iPhone и верхний ряд иконок смещается вниз, Apple вернули доступ к центру уведомлений. На ранних версиях iOS 11 и даже iOS 11.0.3 такой возможности не было. И барабанная дробь, шорткаты либо менюшки 3D touch. Наконец-то эти самые меню стали вызываться плавно прямо один в один как на iOS 10, эх, прям как в старые добрые времена. С автономностью дела обстоят довольно неплохо, 6 часов в активном режиме использования на iPhone 7 Plus. Ко всему прочему в iOS 11.1 добавили огромное количество новых эмоджи, о которых я рассказывал в одном из предыдущих видео. Также в данном ролике вы можете посмотреть полное руководство, как установить iOS 11.1 Beta 3 на ваше устройство. Вот такая история. Кстати, если после обновления вашего iPhone либо же iPad до iOS 11 у вас наблюдается ускоренная разрядка аккумулятора, вы можете посмотреть ролик, который появился прямо сейчас на ваших экранах, чтобы устранить эту самую неприятную оплошность и также подписаться на канал. Ну и не забывайте делиться этим видео со своими друзьями в социальных сетях, вам будет не сложно, а мне приятно. Совсем скоро увидимся, до встречи, пока!